Привет тебе, мой милый Варладовец. На Новый год все делают розыгрыши каких-то ценных призов в нашей любимой игре. Основной отца все-таки это танки. вот. И мы проводим конкурсы на подарки в World of Tanks. Это коробочки. Так, всеми любимые, жаждущие, так все хотят эти коробочки. <смех> Почему нет? Ну, все-таки эффект неожиданности, эффект того, что <смех> вот это ощущение волшебства, оно присутствует, хочется, понятное дело. Вот, и каждый год, проводя такие розыгрыши, наталкиваешься на очень неприятную ситуацию, ситуацию касательно любителей халявы приходят на стримы постоянно одни и те же но при этом намного меньше чем те кто хотят репознать хотят выиграть хотят на шару урвать у любого стримера подписываются вот эти вот искатели золота и по факту в, по итогам розыгрыша отказать нельзя, сказать, что, ну, ты не приходишь, там, или ты не смотришь, там, или я тебя там видел очень давно, или я тебя вообще не видел, кто то такой. Нельзя. Человек выполнил условия и получил свой приз. И мне обидно за тех, кто постоянно день в день ко мне приходит, поддерживает, поддерживает морально, вот, поддерживает материально, а те люди, которые тратят на меня очень много а, жизненной энергии, времени, сил и моральных сил, в первую очередь, тоже, что немаловажно. Поэтому я и пошла наперекор, у меня не остальные стримеры, которые будут разыгрывать коробки, нет. Я выбрала для себя 20 человек, которые со мной... День в день, постоянно, которые постоянно приходят, постоянно смотрят, которые поддерживали в очень трудных ситуациях. А вас намного больше, я понимаю, но это люди, которые со мной с практически сначала, которые со мной с моего становления на путь стримера, те, которые поддерживали все это время, те, которые со мной находятся каждый день на протяжении моей жизни, те люди, которые вложили в меня очень много сил. Вот, и я решила э, этим людям просто подарить коробки и э, никакого розыгрыша не проводить. Это будет намного честнее, чем проводить розыгрыш, в котором опять выиграет человек, которого не знает никто. Я не люблю халявщиков, вот. И, к сожалению, последние все розыгрыши выигрывали именно халявщики, люди, которых я не видела, не слышала, я не знаю, кто они, они ни разу не пришли на стрим, не говоря уже о другом, вот, поэтому, нет, не хочется, это будет нечестно по отношению к тем, кто со мной находится постоянно, вот, это будет правильно, вот, критерий для отбора был old fuck, вот, Постоянный, постоянный человек, который есть со мной, который поддерживал и материально, и морально, и находился со мной всегда. Ну, человек, который играет в танки, потому что есть люди, которые со мной тоже находятся, но в танки они не играют. Поэтому коробки ему по факту не нужны, человек больше года в танки не заходит, такой подарок ему ни к черту, Вот, поэтому критерий для отбора было несколько. Единственное, что зрители все находятся на Ру-регионе, вот, честно, я бы еще закинула к коробочек Вани в вы, ты меня видишь, привет, тролль, чисто за то, что вот, вот этот вот человек, он на самом деле не тролль, но... Сложно объяснить, короче, веселый. Ты веселый. Но я не знаю его никнейма вообще, он играет в танки это точно. Но он играет где-то там на евро. Я не, я не знаю твоего ника. Если хочешь, ну, сбежись со мной. Вот, для тебя отдельная посылка будет. Я не знаю только как это... Нет, надо будет вспоминать европейский аккаунт. В общем, это устроить можно. Вот. То что? А, без обид. Никаких новогодних у нас не будет розыгрыша, будет просто подарок символический для всех зрителей, которые со мной очень давно. Вот. У нас было очень много а, за этот год. Хочу сказать спасибо тем, кто со мной остался. Мои любимые зрители, которые ходят со мной не по одному каналу. Ну, Но... Вариар Леди очень любит получать это авто. За авторские права. Как показывает практика, не только Валериар Леди любит получать за авторские права, но это уже совсем другая история. Вот, спасибо, что вы терпите и веселые какие-то моменты, и Бадхрт очень часто в последнее время меня наша шикарная игра выводит из себя. Ну, до да кого она не выводит? Вот вы, вы меня.. Тушите, приводите в порядок и вообще, вы мои зайчики, я вас очень люблю. Вот, я ценю каждого из вас. Поэтому, поэтому конечно же, ждите подарочки, принимайте в прям магазине. Все это, все-все-все там будет. Я надеюсь, что мы что-нибудь выпадет. Но ну, если нет, так нет. Это лотерея. Вот кто везучий, тому повезет. А кто не что то покупает еще себе, и пусть повезет. Вот, всем увидимся на стримах. Приходите, подписывайтесь, ставьте лайки. И пишите в комментариях, я обязательно почитаю, Вот правильно ли я поступаю. Потому что розыгрыш это одно, а Натали пошла... Наперекор судьбе. Вот не как стримеры. Мы с вами обязательно увидимся. Комментарии я читаю. Оставляю информацию. Я буду отслеживать и делать и выводы.